Вернс к Солемдустар, Другой без сердец. The Wolf Among Us, я не каскадер без с намас, так эпизод без. А эпизод без того, что он хорошо, что о, сумасшедший, сумасшедший, Сергей, у меня Я... эпизод. Сы, да. эпизод. да. День все старше, как вы знаете? Так, кей, кей, кей, кей, кей, кей, Бұрын бұрын нью-йоркте қызықты ертегелер пайда болыпты оны фейблтаун деп атап койды ертегелердегі кейпкелер жүз жыл бұрын кетген Бірақ олар да өз елерінен хор шыққан, сол үшін секрлық дуанын арқасына олар көптеген жетестіктеріне жеткен Олар қарапайм адамдардың өз секрларын көрсетпеуге тұрысқан. Ага, чарат Снова 105 по Френгейту, да. и согласно нашим записям, это жарче, чем было в июне. Сейчас 103 градуса и небольшая влажность, но помните, чем горячее воздух, тем больше влаги будет в нем. То есть при 103 градусах влажность в 31% будет ощущаться сильнее, чем, скажем, при 73 градусах. Так что на улице очень Вот, черт. Бигби! Биг -би! Слушай, бро, я знаю, что не похож на человека. Это проблема, я понимаю. Я вышел из квартиры лишь на мгновение. Хотел посмотреть, что устроил этот пьяный урод. Просто закрой на это глаза, ладно? Завтра первым делом я куплю чары. Клянусь. Не стоит раздувать проблему. Ну уже, Бигби. Скажи что-нибудь. <связать> ты начинаешь меня пугать. Если у тебя не хватает денег <связать> на чары, <связать> то ты отправишься <это> <связать> на ферму. Все <связать> просто. Ты не можешь отослать меня жить <связать> к тем животным. Ты знаешь о чем я. Сходи к ведьме. Бичары. чары. Бигби, бро, это обдираловка. Господи. Качество заклятия Господи. падает, Господи, а цены там, только вилы. растут. Ты знаешь, сколько денег нужно заплатить, чтобы обеспечить всю семью чарами? Не я устанавливаю уздечку. Я не могу закрыть Миссия. на это жалобу. У меня связаны руки. Да, да. Слишком многое накалывает. Поверь, чары того стоят. Если увижу тебя без чара, тебе не поздоровится. Ёбаный в рот! Видишь, именно поэтому я тебя и вызвал. Ты будешь просто стоять? Сделай что-нибудь, Бигби, прежде чем он разрушит это место. А что именно я должен сделать? Я хочу, чтобы ты вышла на странного дровосяка отсюда. Он шумит уже несколько часов. Его не остановить. Он тут все разворошит. Он злой как черт. Я больше не могу этого терпеть. Он должен уйти. Из-за чего он так Кто знает, что разозлило его? Он заводится с полоборота. Я стараюсь с ним не общаться. Когда он А он и не прекращал. Не знал, что там есть кто-то еще. Волосатая чмо. Говорит Пап, мне, как тратить деньги. Пап, свет снова мигает. Ну что, хочешь, чтобы тебя забрал серый волк? Нет. Тогда пиздуй внутрь. Ой, он у внутрь. Он у тебя Ты узнаешь, Аргоре уршая, а ты знай ты? Аргоре уршая, да, у нас всех нет, бастар. Тебе урша, блин, сним с. И за меня. не. аж мы? А Дерет, что нет без бездар. Дерет, кетка, а я в пенти вжился, себя бездар. На каскрам. Блять, проклят! Теперь ты знаешь, что У тебя что-то на лице. Что ты несешь? Бетмен-дебридентер. Дурак. Я убью тебя, бля! Почему ты? Так почему ты ее Ну и хули ты тут сделаешь? Съеби с дороги, а то снова огребешь топором. Ты пьян. Ты пьян, слышишь? Задумайся. Если ты не прекратишь, что у меня не будет выбора, и мне придется вырубить тебя. Вырубить меня? У тебя херовая память, волк. В прошлый раз я показал тебе, кто тут главный. Сейчас все иначе. Спаннишься? Ну что, все? Хватит драться, как баба. Уходи отсюда. Слушай, я не уйду, где? пока не получу свои. Нихера ты не получишь, сука. Я, пред... а я блядь тебя. тебя. Заткнись. Ёбаный пиздец. Ты сломал мне челюсть, А ты все не заткнешься. Иди нахуй. Черт. Тебе нужно уходить, Сангитырек. Ладно. Тебе пора. Я не уйду, пока этот хер не заплатит мне. За что? В этот раз я позволю дать мне пощечину. Повезло, что я не взимаю штраф за это. Слушай, для меня дерьмовая ночка только началась. Я просто хочу забрать свои деньги и уйти. Ты в порядке? Просто зашибись. Спасибо, что спросил. Как тебя зовут? А как ты хочешь, чтобы меня звали? Не усложняй ситуацию. Извини, шериф. Не хотела усложнять твою ночку. Почему он тебя бил? Он спросил, узнаю ли я его. Знаю ли кто он. Я сказала нет. Он начал бить меня. А потом пришел ты и начал бить его. Похоже на правду. Я дровосек, шлюха. Я спас Красную Шапочку от этого чудовища. Я спрял его брюха и набил, блять, камнями. А потом, блядь, бросил его в реку. Вот кто я такой тупая, ты сука. Эй! Что я говорил об этом слове? У нас Ух uh. бля <з Gloria> Привет, мужа. Моя <Sandler> машина Да Дай мне минуту Ну да, конечно Не торопись Устраивайся Извини машину. Мы выпали из окна. Так уж вышло. Я не должен злиться. Я тебя позвал, и ты пришел. Я не должен злиться. Но даже когда ты помогаешь, то делаешь только хуже, блядь. Ну, по крайней мере, ты, блядь, же... Я знаю, блять, что ты там. Покажись в моем чепсу. Я избавлю тебя от страданий. Сраная в тупая тварь. Выходи, волк. Заказ крана, Рахмет. Спасибо. Не стоит. Я беру, что он должен. Ты там в порядке? В смысле, твои глаза и зубы также не должно быть верно? Я стараюсь этого избегать. Супер. У него из башки торчит топор. Не думаю, что он почувствует. Это ему от меня. Ему все равно. Я убью тебя, ебаная сука. Давай-ка я помогу. Парни, черный день. У нас обоих. Хорошо, что сказание трудно убить. Видимо, да. Знаешь, курить вредно. Ты шутишь, да? Супер, ты шутишь. Так, на кого ты работаешь? Я коммержу здесь. Мои уста закрыты. Não, não, Прости. Эй, Эй, нравится моя не ленточка. Anime? Не меняй тему. Если не ответишь на вопросы, я не смогу помочь. Я отвечаю на них, как Она могу. Ha ha ha. Кажется, мы раньше встречались. Наверное, так и есть. Когда-то мы все были знакомы. Но теперь все изменилось. Наверное. Черт. Стой. Нам не нужно усложнять все еще больше. Он тебя ударен. Он должен заплатить. Ему нечем платить, шериф. Проверено. К тому же, я только что воткнула в его голову топор. Мы в расчете. Может, надо было арестовать тебя? Что ж, нападать на тебя я не собираюсь. Так что сейчас твой шанс. Но высова. Сколько он тебе задолжал? Сотню. Полагаю, ничего хорошего не произойдет, если вернешься ни с чем. Я справлюсь. Хотел бы я помочь. Не нужно, я буду в порядке. Ты и так сделал достаточно. Ты вытащил меня из неприятной ситуации. Спасибо. Ты все еще должна отдать показания. Нужно отдать работодателю деньги, что есть. Потом приходи ко мне в офис. Немного поздновато для делового визита. Я загляну к тебе в квартиру. Откуда ты знаешь Ты живешь в самой маленькой квартире в Удленсе. Это знают все. Рад слышать. Приведи себя в порядок. Выглядишь дерьмово. И я не преувеличиваю. Выглядит очень плохо. Жестковато прозвучала. Я говорю как есть. Стараюсь. А значит, куда? мне нужно кое-что сказать. Что? Ты не такой страшный, как все говорят. Увидимся, 谢谢